Зеленский лишает гражданства Коломойского, Корбана и Рабиновича. Что это может означать? За два дня до этого он отстраняет от должности Венедиктову и Баканова. Возможно ли это, То, что все начинают выезжать из Украины? А как вы считаете, что происходит и почему Зеленский принимает такие решения?